Бонжур, лезами! Здравствуйте, друзья! Все любят пиццу, и я в том числе. Недавно я приловчила сделать мини-пиццы на сковороде. И знаете, тесто получается хрустящим снаружи и мягким внутри и, пожалуй, по вкусу приближается к пицце, приготовленной настоящим пиццайолом. Пиццы могут быть и мини, и макси, но принцип приготовления остается тем же. Для теста смешать до полного растворения теплую воду, дрожжи и сахар. Можно добавить сухой чеснок. Муку и соль просеять в жидкую смесь небольшими частями. Когда тесто немного загустеет, влить растительное масло. Лучше всего оливковое. И я добавляю сухие травы, типа базилика и тимьяна. Замешиваю тесто. Для расстойки оставляю его очень вязким и липким. Вот такой консистенции. Оно прекрасно подходит и с ним легко работать. Для начинки использую все, что есть в холодильнике. Сегодня мои пиццы будут трех сортов. Итак, тесто отлично поднялось, оно мягкое, как пух, но липнет к рукам. Добавляю немного муки и вымешиваю, чтобы его было удобно раскатывать в пласт. Пласт толщиной в 2-3 мм. Кондитерским кольцом. Вырезаю кружки. Остатки теста собираю и пускаю в дело. Подошедшие кружки протыкаю вилкой и выкладываю на сковороду. Обжаривать лепешки буду с двух сторон. Огонь ниже среднего. Как только лепешки подрумянятся, переворачиваю их и начиняю. Сначала томатной пастой. Затем идет сыр, овощи, бекон и колбаса. Заканчиваю слоем сыра. Накрываю крышкой на 5-7 минут. Как только сыр расплавился, украшаю маслинами или оливками. Пиццы подаю к столу. Симпатичные, сочные, хрустящие и очень вкусные. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!